Всем добрый день. Тема видео у нас сохранение каналов в памяти радиостанции с разносом. В современных радиостанциях репитерный разнос без компьютера можно выставить двумя способами. Итак, первый способ разнос на один канал. Переводим радиостанцию в частотный режим с канального. То есть, у нас индикация канала справа пропадает. Выбираем необходимую нам частоту. Пусть это будет 433,075 первый ЛПД канал. Заходим в меню, выбираем 25 пункт меню. Опять нажимаем на меню и выбираем сдвиг. Направление сдвига. То есть если плюс у нас, то сдвиг будет осуществляться вверх от нашей частоты. Если минус, то вниз. Выбираем минус. И в 26 пункте выбираем направление сдвига. Допустим, у нас частота передачи будет 430. То есть, мы выбираем клавишами необходимую разницу. И клавишей меню сохраняем ее. Соответственно, у нас... Теперь на дисплее загорелся минус. Частота приема 433, При нажатии на передачу, передача у нас будет осуществляться на частоте 430. Второй способ у нас позволяет делать то же самое, но с сохранением каналов в память. Для этого мы опять же должны быть в ручном вводить частоты. То есть напоминаю, у нас индикации канала здесь нету. Нам необходимо установить частоту приема, то есть, допустим, будет 435, 435, два выставляем. Маем меню. В одиннадцатом, тринадцатом пункте мы также, соответственно, для репитера можем установить все необходимые нам субкода. Сейчас мы этого делать не будем, нам это пока не надо. Переходим сразу к двадцать седьмому пункту меню. Двадцать седьмой пункт у нас отвечает за сохранение канала. Нашу частоту нам необходимо сохранить. Это будет первый канал. у нас Все. Нажимаем на меню. Подтверждаем опять же на меню. Появилась надпись «Саш» и первый канал. Частоту мы сохранили. Выходим. Теперь нам необходимо записать частоту на передачу. Опять в этой же строке мы забиваем частоту передачи. Пусть у нас это будет 440. Вставляем 440. Нажимаем на меню. Опять в 27 же пункте мы сохраняем в эту же ячейку нашу частоту. То есть в первую ячейку. Подтверждаем на меню и выходим. Канал у нас записался. Если вы выставляете субтонат, то субтонат тоже должны записаться. И нам необходимо перейти в канальный режим. Переходим в канальный режим, выбираем канал, который мы записали. У нас это первый и у нас видно плюс и минус на дисплее. То есть, первый канал у нас с репитерным сдвигом. Если мы нажимаем на передачу, то передача у нас на 440, прием на 435. Таким образом мы можем записать несколько каналов с репитерным сдвигом.